Ау, на самоизоляции сижу я ау, Уже перечитал книжику ему Ау, И фильмы я смотреть не могу. Ау, ау, Ау, Ау, Я хотел бы прогуляться по парку, Но сегодня это вряд ли возможно. Мои дни пролетают на смарку. Соблюдать осторожность И я попробую Выйти в онлайн чтобы изучить Язык иностранный И без Покачать тоже надо Но начинаю я Качать сериалы Ау На самоизоляции Сижу я Ау Уже перечитал книжек уйму Ау и фильмы я смотреть не могу. Ау, ау, ау. Карантин, конечно, сложная штука, но хотим быстрее, чтобы вирус убрался и пусть дела накрылись все медным тазом. Но я, конечно. Даже дома маску ношу, ау, не поеду на шашлыки, ау, и не дождаться Яндекс еду, ау, ау, ау, Даже дома маску ношу, ау, не поеду наши шашлыки, ау, и не дождаться Яндекс еду.